Каждый день держали свои рты на готове, чтобы присосаться к какому-нибудь еще третьему пирогу. Мне приходило на мысль пригласить к себе соседей помещиков и предложить им организовать у меня в доме что-нибудь вроде комитета или центра, куда бы стекались все пожертвования и откуда по всему уезду давались бы пособия и распоряжения. Такая организация, допускавшая частные совещания и широкий свободный контроль, вполне отвечала моим взглядом. Но я воображал закуски, обеды, ужины и тот шум, праздность, говорливость и дурной тон, какие неминуемо внесла бы в мой дом эта пестрая уездная компания, и спешил отказаться от своей мысли. Что касается моих домашних, то ждать от них помощи или поддержки я мог меньше всего от моей первой отцовской, когда-то большой и шумной семьи, уцелела одна только гувернантка, мадмазель Марии, или, как ее звали теперь, Мария Герасимовна. Личность совершенно ничтожная. Эта маленькая аккуратная старушка лет семидесяти, одетая в светло-серое платье и чепец с белыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидела в гостиной и читала книгу.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 «Да, но ведь человеку дана голова, чтобы бороться со стихиями». «А?» «Да, это так, так, да». Иван Иваныч чихнул в платок, ожил и как будто только что проснулся, оглядел меня и жену. «У меня тоже ничего не уродило». Засмеялся он тонким голосом и хитро подмигнул, как будто это в самом деле было очень смешно. «Денег нет, хлеба нет».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 «Понимать надо!» Иван Иванович поперхнулся чаем, закашлялся и весь затрясся от скрипучего удушливого смеха. «Было дело под Полтавой!» — выговорил он, отмахиваясь обеими руками от смеха и кашля, которые мешали ему говорить. «Было дело под Полтавой!» «Когда года через три после воли был тут в двух уездах голод!»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 и по колено в снегу грузнет. Я его обхватил рукой за плечи, вот это, и выбил из рук ружьишко. Потом другой подвернулся, я его по затылку урезал, так что он крякнул и в снег носом ткнулся. Здоровый я тогда был, рука тяжелая. Я с двумя управился, гляжу, а Федя уже на третьем верхом сидит. Задержали мы трех молодчиков, ну, скрутили им назад руки, чтоб какого зла нам и себе не сделали, и привели дураков в кухню. И зло на них берет, и глядеть стыдно. Мужики-то знакомые, и народ хороший, жалко. Совсем одурелись перепугу. Один плачет и прощение просит, другой зверем глядит и ругается, третий стал на коленки и Богу молится. Я и говорю, Феди, не обижайся, «Отпусти ты их, подлецов!» Он накормил их, дал попуду муки и отпустил. Ступайте к шуту! Так вот как! Царство небесное, вечный покой! Понимал и не обижался. А были, которые обижались. И сколько народу перепортили, да! Из-за одного клочковского кабака одиннадцать человек в роты пошло. Да! И теперь, гляди, то же самое. В четверг у меня ночевал следователь Анисьен, так вот он рассказывал про какого-то помещика. Да. Ночью у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утром помещик узнал, что у него такой криминал случился, то сейчас бух губернатору телеграмму, потом другую, бух прокурору, третью исправнику, четвертую следователю.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 «Не беспокойтесь, голубчик!» «Ей-богу, ничего нет!» — зашептал он ласково и искренно, успокаивая меня, как ребенка. «Ей-богу, ничего!» «Как же ничего!» «Мужики сдирают из исп крыши и уже говорят, где это тиф!» «Ну так что же?» «В будущем году уродит, будут новые крыши, а если помрем от тифа, то после нас другие люди жить будут!»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 и на его жирном, застывшем лице и в темных глазах вдруг вспыхнуло то особенное выражение, которым он когда-то славился, в самом деле очаровательное. Павел Андреевич, скажу я вам по-дружески, перемените ваш характер. Тяжело с вами, голубчик, тяжело. Он пристально посмотрел мне в лицо. Прекрасное выражение потухло, взгляд потускнел.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 В это время в гостиную вошел гость. Это был незнакомый мне господин лет сорока, высокий, плотный, плешивый, с большой русую бородой и с маленькими глазами. По помятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мне его доктором Соболем. «Очень-очень рад познакомиться».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 не говорите со мною таким тоном. Я старался быть кротким и всеми силами души умолял себя не терять хладнокровие. В первые минуты мне было хорошо около жены. На меня веяло чем-то мягким, домовитым, молодым, женственным, в высшей степени изящным, именно тем, чего так не хватало в моем этаже и вообще в моей жизни».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 находилась в одних только ваших руках. Вы женщина, вы неопытный, незнакомый с жизнью, слишком доверчивы и экспансивны. Вы окружили себя помощниками, которых совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названных условиях ваша деятельность неминуемо повлечет за собою два печальных последствия.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 Так вы поступайте и со своими письмами. Впрочем, все это я буду делать сам. «Делайте, делайте», — сказала она. Я был очень доволен собой. Увлекшись живым интересным делом, маленьким столом, наивными тетрадками и прелестью, какую обещала мне эта работа в обществе жены, я боялся, что жена вдруг помешает мне и все расстроит какую-нибудь неожиданную выходкой — и потому я торопился и делал над собою усилия, чтобы не придавать никакого значения тому, что у нее трясутся губы, и что она пугливо и растеряна, как пойманный зверек смотрит по сторонам. «Вот что, Наталий», — сказал я, не глядя на нее. «Позвольте мне взять все эти бумаги и тетрадки к себе наверх. Я там посмотрю, ознакомлюсь и завтра скажу вам свое мнение. Нет ли у вас еще каких бумаг?»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 чтобы не вводить в грех прислугу. Потом взял в охапку все бумаги и пошел к себе. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ее спину и вздрагивающие плечи, сказал. «Какой вы еще ребенок, Натали! Ай-яй! Слушайте, Натали, когда вы поймете, как серьезно и ответственно это дело, то вы первое же будете благодарить меня. Клянусь вам!» Придя к себе, я не спеша занялся бумагами. Тетрадки не прошнурованы, на страницах номеров нет. Записи сделаны различными почерками. Очевидно, в тетрадках хозяйничает всякий, кто хочет. В списках пожертвований натурою не проставлена цена продуктов. Но ведь позвольте, та рожь, которая теперь стоит 1 рубль 15 копеек, через два месяца может подняться в цене до 2 рублей 15 копеек. Как же можно так? Затем...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 но как загладить? Что сказать? — Я благословляю вашу деятельность, Натали, — сказал я искренно, и желаю вам всякого успеха. Но позвольте на прощание дать вам один совет. Натали, держите себя поосторожнее с Соболем и вообще с вашими помощниками, и не доверяйтесь им. Я не скажу, чтобы они были нечестны, но это не дворяне. Это люди без идеи, без идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов. И весь смысл их жизни зиждется на рубле. «Рубль, рубль и рубль!» — вздохнул я. «Они любят легкие и даровые хлеба, и в этом отношении, чем они образованнее, тем опаснее для дела». Жена пошла к кушетке и прилегла. Идеи...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 в отеле на Большой морской. Через час приехали на станцию. Сторож с бляхой и кучер внесли мои чемоданы в дамскую комнату. Кучер Никонор, заткнутую запою с полой, в валенках, весь мокрый от снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал: Счастливой дороги, ваше Превосходительство! Дай Бог час! Кстати, меня все называют превосходительством, хотя я лишь коллежский советник, камер-юнкер. Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции. Надо было ждать. Я вышел наружу и с тяжелой от бессонной ночи головой, и едва передвигая ноги от утомления, направился без всякой цели к водокачке. Кругом не было ни души. Зачем я еду?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 «Рад, голубчик! Я из ума выжил! Люблю честь! Да!» По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу, я мог судить, что своим визитом я сильно польстил ему. В передней шубу с меня снимали две бабы, а повесил ее на крючок мужик в красной рубахе. И когда мы с Иваном Ивановичем вошли в его маленький кабинет, две и девочки сидели на полу и рассматривали иллюстрацию в переплете.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 Вот. Он отпер одну дверь, и я увидел большую комнату с четырьмя колоннами, старой фортепьяно и кучу гороху на полу. Пахнуло холодом и запахом сырья. — А в другой комнате садовые скамейки, — бормотал Иван Иванович. — Некому уж мазурку танцевать. Запер. Послышался шум. Это приехал доктор Соболь.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 что любит он другую, вдову-помещицу, интеллигентную женщину, но бывает у нее редко, так как бывает занят своим делом с утра до ночи и совсем не имеет свободного времени. «Целый день то в больнице, то в разъездах», — рассказывал он. «И клянусь вам, экчеленца, не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда». «Десять лет ничего не читал». «Десять лет, экчеленца!»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 «Яблони не надо беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли. Сами вырастут». «Не беспокоятся равнодушные», — сказал я. «А?» «Да, да», — забормотал Иван Иванович, не расслышав. «Это верно. Надо быть равнодушным». «Так, так». «Именно. Будь только справедлив перед Богом и людьми, а там хоть трава не расти». «Экчеленца!» — сказал торжественно Соболь. — Посмотрите вы на окружающую природу. Высунь из воротника нос или ухо, откусит. Останься в поле на один час, снегом засыплет. А деревня такая же, какая еще при Рюрике была, нисколько не изменилась. Те же печенеги и половцы. Только и знаем, что горим, голодаем и на все лады с природой воюем. Э, — О чем бишь я? — Да, если, понимаете ли, хорошенько вдуматься —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 «Не так ли, дедушка?» Повернулся он к Иван Ивановичу и засмеялся. «Я сам баба, тряпка. Кисляй-кисляй, че кисляй, потому терпеть не могу кислоты. Не люблю мелких чувств. Один хандрит, другой трусит. Третий войдет сейчас сюда и скажет. ж ты, уперли десять блюд и заговорили о голодающих». «Мелко и глупо». «Четвертый попрекнет вас, экчеленца, что вы богаты». «Извините меня, экчеленца».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 Кто его просит беспокоиться? Я вовсе не просил. Черт его подери совсем! Троих арестовал и выпустил. Оказались не те, и теперь новых ищет, — засмеялся Соболь. Грехи! И я вовсе не просил его беспокоиться, — сказал я, готовый заплакать от волнения. К чему? К чему все это? Ну да, положим, я был неправ.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 Необыкновенный голос пьяного Никанора, ветер и неотвязчивый снег, лезущий в глаза, в рот, во все складки шубы. Эко меня носит, — думаю я, — а мои колокольчики заливаются вместе с докторскими, ветер свистит, кучера гикают, и под этот неистовый шум я вспоминаю все подробности этого странного, дикого, единственного в моей жизни дня»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 он вдруг вытянулся в санях во весь рост, замахал рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннее рук, и закричал «Лупи, Васька! Обгони-ка тысячных! Эй, котята!» И докторские котята, при громком злорадном смехе Соболя и его Васьки, понеслись вперед. Мой Никанор обиделся и придержал тройку, но когда не стало уже слышно докторских звонков,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 Теперь я уже не чувствую беспокойства. Ни те беспорядки, которые я видел, когда на днях с женою и с соболем обходил избы в Пестрове, ни зловещие слухи, ни ошибки окружающих людей, ни моя близкая старость, ничто не беспокоит меня. Как летающие ядра и пули на войне не мешают солдатам говорить о своих делах, есть и починять обувь, так и голодающие не мешают мне спокойно спать,